Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре будет интересный проект Это будет интересное приложение Проект называется Bitcoin Invent В общем, как по мне, это у нас получается будет Как мы все привыкли использовать кредитную карту Только это будет все в приложении Это будет мобильное приложение Здесь можно будет купить, обменять любую криптовалюту Также с помощью данного приложения можно будет Осуществлять покупки в разных а, магазинах, которые принимают, допустим, ту или иную криптовалюту. Точно так же можно будет использовать это в бизнесе. То есть, а, скажем так, получать оплату за предоставленные услуги через это приложение. А, в итоге, что мы имеем? То, что у нас максимально все защищено будет, это само собой, и так все понятно. То есть, а, криптовалюта у нас сейчас, как вы видите, занимает новые вершины. Это уже пик, уже золото не актуально, как и в принципе фиат скоро станет неактуальным. Все переходит в электронные деньги. Поэтому что у нас еще есть? То есть будет целая экосистема здесь. Биткоин инвент у нас можно будет что угодно купить, что угодно продать. Также обмен будет криптовалютой с одной на другую. Это как вы привыкли там, допустим.. Мобильные кошельки, на которых можно купить криптовалюту, продать криптовалюту. Но здесь даже не надо привязывать свою карту. То есть здесь максимально будет все завязано на одной крипте. И так, кстати, еще будет хороший бонус. Когда появится приложение, оно появится скоро. Первые люди, которые зарегистрируются, получат 25 долларов себе на кошелек в токене. Получается проекта Bitcoin Invent. Что еще? Скоро появится Uniswap. Скоро будет запущена абсолютно э, вся система. Сейчас мы глянем, что у нас еще по дорожной карте будет. Э, ну, здесь то, что для бизнеса. То есть, принимайте криптовалюту, то, что говорил ранее, там продавайте, там, QR-код делать. Абсолютно все, что угодно. То есть, э, я же говорил, это будет универсальный кошелек, универсальное платежное средство, которое можно будет использовать во всех сферах. В принципе, вместо бумажных денег вы будете только использовать свой телефон. Соответственно, будете еще зарабатывать на курсе, будете на реферальной программе, иметь хорошие разные бонусы. Тут для новичков, тема там типа впервые в криптовалюте, ну это для нас, думаю, уже не актуально. Здесь у нас таймер такой стоит, ну с таймером, я думаю, чуть-чуть они что-то подзависли, как мне кажется. Ну а там на самом деле, не знаю, может это будет полностью... Э Закрытая потом по итогу уже вся дорожная карта Через такой промежуток времени Так, что у нас еще? Опять же, типа, если нет продавцов, то и не будет покупатель Это само собой все понятно Но это как бы сейчас для нас немного идет как вода Которая нам неинтересна То, что я вам говорил, вот интересно Это 25 баксов вы получаете на халяву Это раз Также будут еще по-любому разные аэродропы, разные приколы То есть это... Будет интересно не только для инвесторов и для пользователей, допустим, данной, скажем так, криптовалюты данного приложения, а также для любителей халявы, потому что можно будет урвать там 25, еще где-нибудь что-то как-то подзаработать. В итоге, я думаю, смело можно будет на соточку в итоге выйти. Так, что еще у нас? Кстати, можете создать, наверное, на раннем этапе как бы и не один кошелек. Там на 2-3 мобилы, там, скажем так, скачали приложение, уже подняли бабла. Ну, не в этом суть. Ладно, что у нас по дорожной карте? По дорожной карте у нас разработка приложений, потом в первом квартале, опять же, это, то есть сейчас уже, потому что первый квартал скоро закончится, это запуск токена, во втором приложение, регламент, они все проверяют, перепроверяют, массовый маркетинг. Все, максимально простая дорожная карта. Я думаю, ничего здесь сложного быть у них, не должно никаких сложностей. Главное сделать качественное хорошее приложение и все правильно настроить и запустить. В общем, ну а здесь типа, как принять участие, как можно помочь в развитии проекта, то есть выполнять определенные шаги и с помощью этих шагов зарабатывать себе деньги и помогать проекту. В принципе, что -то. здесь у нас все. Скоро будет Uniswap. Поэтому все у нас отлично. Идем далее. У нас есть белая бумага. С белой бумагой можете знакомиться. Я ее закреплю. Потому что здесь как бы читать немало. Я говорю сразу. То есть, как бы тот же сайт, только развернутая версия. Более, скажем так, с углубленными моментами. Ладно, здесь у нас все понятно. Проект новый, свежий. На раннем этапе можно хорошо поднять денег, еще раз напоминаю, поэтому оставлю все ссылки в описании, у них есть Telegram, как вы видите, начал развиваться, и есть Twitter, здесь вы всегда можете увидеть, получить новые, скажем так, обновления, новости, и соответственно, какие-нибудь разные в будущем бонусы и плюсы, посмотрим, как будет двигаться проект, возможно, мы там еще с этим проектом сделаем какой-нибудь конкурс. Так, в принципе, ребята, на этом у нас все. Скажите, что вы думаете по данному проекту, напишите в комментариях. Поддержим видео лайком, подпиской на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.